Так Всем добрый день. Всех приветствую на нашем новом вебинаре 3CX и Fanville. У нас сегодня два ведущих. Это я и Илья Иванов. Да, всем привет. Надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Сегодня у нас такой интернациональный состав участников, видно много гостей из Казахстана, из Узбекистана. Всем здравствуйте, в каком бы часовом поясе сегодня находились. Вебинар мы планировали сначала провести с вендором 3CX, но у нас там по техническим причинам не удалось состыковаться. Но здесь с нами Илья Иванов, продакт-менеджер, наверное, самый опытный 3CX-менеджер русскоговорящий, я думаю, он легко расскажет и о партнерской политике, и о системе унифицированных коммуникаций 3CX как бы в целом. Я же от себя расскажу, как 3CX и Funvil могут взаимодействовать. Мне именно эти системы нравятся больше всего. И в своей части выступления я на этом подробнее остановлюсь. А сейчас слово передаю Илье. Илья, ну, расскажи нам, пожалуйста, о компании 3CX. Да, всем еще раз привет. Ну, Я тоже не просто так надел логотип Funvil на себя, потому что действительно отвечаю за эти два бренда. FANWILL и 3CX. И, конечно, нам нравятся любые активности и любые проекты, в которых происходит совмещение этих двух брендов, они друг друга усиливают. Так что этот вебинар проводить особенно приятно. Ну и, конечно, основной, основной акцент сегодня сделаем на то, как два производителя могут работать вместе и как вы можете осуществлять проекты с помощью программного обеспечения 3CX и оборудования от FANWILL. Да, как сказал Григорий, расскажу сначала про бренд 3CX. Ну, наверное, как вы могли заметить, название сегодняшней презентации тоже волнующее многих из нас тема, что можно будет поставлять в России, что можно будет использовать в проектах. 3CX компания с Кипра, при этом юридическое лицо находится в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому ни в каких санкционных историях производитель не участвует и поддержка пользователей и партнеров во всех странах будет происходить и сейчас и в будущем, так что в этом плане можно не переживать. Наверное, это такой акцент, который вот надо было сделать в самом начале, потому что действительно очень многие задают сейчас этот вопрос. Вот позиция такая. Сама по себе компания крайне популярна в мире, особенно в западных странах, в Западной Европе и в обеих Америках. Больше 600 тысяч платных инсталляций в мире и бесчетное количество пользователей, которые используют бесплатную версию 3CX. Официально продукты представлены через партнеров в 190 странах мира, ну то есть практически во всех. 12 собственных офисов, больше сотни офисов представителей дистрибьюторов. 3CX – одна из самых быстро растущих платформ по миру, порядка 40% рост в год. Ну, понятно, как считать, в деньгах или в клиентах. Тут показатели можно подгонять, но в любом случае, как ни, как ни смотри, рост двузначный. Наверное, надо переставать себя хвалить и больше переходить непосредственно на рассказ про саму платформу. Кто не знает, кто, может быть, с ней еще не сталкивался. Это не просто IP-ATS и... Сам производитель так себя позиционирует, ну и по факту действительно так. Это полноценная коммуникационная платформа Unify Communication, ну или даже как последние пару лет модно говорить не UC, а UCNC, Unify Communication Collaboration, потому что действительно кроме... Телефонные связи, В платформе предусмотрен чат, обмен сообщениями и файлами между сотрудников, внутренний мессенджер, интеграция с мобильными устройствами и мобильные приложения. Притом ну, у 3CX два отлично работающих мобильных приложения, одно для телефонии другое для веб-конференций. Ну и вот откровенно и честно могу сказать, что по сравнению с другими официальными приложениями, других производителей. У 3CX все прям очень классно реализовано. И статусы пользователей, и качество связи, и так далее, и так далее. Аудио-видеоконференции, которые идут как бесплатное дополнение к коммуникационной платформе. Все это, конечно, у нас тоже есть. Ну и в том числе, например, платформа вебинаров до тысячи участников. Ну, то есть при желании можно вот примерно то же самое, что вы сейчас видите, проводить и на платформе 3CX. Интеграции с бизнес-приложениями, CRM-системами, PMS-системами и так далее, и так далее, конечно, тоже присутствуют. Возможности контакта Центра. Действительно, часто 3 используют как профессиональную платформу именно для массовых обзвонов, для контакт-центров на входящих звонках и так далее. Это все есть. И отдельно нужно заметить профессиональную локализацию продукта на русский язык всего и веб-интерфейса, и партнерского портала, и материалов и так далее, и так далее но при этом традиционно в 3 Трудится много русскоязычных сотрудников. То есть это профессиональная локализация именно на русский язык. Не какой-то Google-перевод, как часто бывает у каких-то восточных производителей. То есть здесь в этом отношении все тоже прекрасно. Вот так вот на один слайд попытался рассказать, что это вообще за платформа и зачем она нужна. Ну, вероятно, в чате у нас есть немало людей, которые, в принципе, не в курсе, что такое 3CX. Поэтому без вводной части, конечно, здесь было не обойтись. Но давайте попробуем еще раз по пунктам, чем этот продукт может быть выгоден. Во-первых, это чисто программное решение. Я, может быть, так... В самом начале напрямую это не сказал, но это действительно это не коробочное решение, мы продаем только софт, ну, по сути, инсидионный ключ. Отсюда все вытекающие преимущества, что никаких затрат на логистику, никакого ожидания, поставка в течение пары часов, нет морального физического устаревания продукта, обновление происходит буквально сразу же. Все расширения, апгрейды также можно сделать буквально в течение нескольких часов, если не минут. То есть в этом плане мы уходим от всевозможных ограничений. Ну, конечно, часто с слышится от заказчиков в России и в других странах, что мы хотим купить что-то физическое, поставить непосредственно серверную, серверную чтобы у нас что-то стояло. Но ну, тут опять же на усмотрение там, вас, как наших партнеров, ничто не мешает продавать софт вместе с сервером. Но ну, и все-таки мы считаем, конечно, что это в любом случае шаг вперед и в будущее. Продавать софт уже намного приятнее и проще ну, с любых точек зрения, и экономических и экологических и так далее, чем торговать коробками. 3Six устанавливается в любые виртуальные среды, на Windows, на Linux, в этом плане пользователи никак не ограничены, ну и мы тоже никакое решение не навязываем, здесь полностью на усмотрение заказчика. Ну Вот, наверное, один пункт еще выделю именно про QR-коды, действительно, ну вот 90% наших партнеров отмечают, что даже на уровне каких-то мелочей, таких как настройка доступов пользователей к мобильному, будь то приложению или к десктопному, осуществляется буквально по одному QR-коду или по одной ссылке, то есть не нужно отдельно настраивать каждому сотруднику доступа. Сис админы не тратят время. Буквально каждый сотрудник, будь то оператор колл-центра, любой секретарь, менеджер и так далее, в два движения получают доступ ко всем возможностям. Ну, действительно классно, удобно, и в 3CX в этом плане все очень много продумано до мелочей. Про Автопровижен. дальше расскажет Григорий, я здесь не буду останавливаться. Ну, вроде по, по всем пунктам более-менее прошлись. Слайдов сегодня много, поэтому повторяться, конечно, не будем. Про лицензирование нельзя не сказать. Если я тут как раз повторю, что это софт, и мы торгуем именно лицензионными ключами, что же собственно, такое 3CX, как и многие другие софтовые продукты. Не обязательно из телефона, вообще из любых сфер продается по подписочной модели, то есть годовыми лицензиями. Раз в год, соответственно, заказчику нужно вносить плату, но ну, партнеру также продлевать лицензию. Для партнеров это очень удобно, приятно и выгодно в том плане, что есть очень предсказуемый кашфлоу. Из года в год можно понимать, что одни и те же заказчики будут приносить одни и те же деньги, очень легко бюджетировать и развивать свой бизнес. Для большинства наших партнеров это действительно прям классное преимущество. Если же заказчик, например, какая-то организация, где очень плохо с бюджетированием, и это очень сложный процесс, ну, также ничто не мешает взять 3CX, например, на 10 лет, и рассматривать это как условно-бессрочную лицензию со сроком владения, например, 10 лет или 12. Вот больше 12 мы никогда не считали, такого длинного горизонта планирования еще ни у кого не было. Бесплатные версии, конечно, есть, Притом на 45 дней есть версии, неограниченные вообще никак, ни по редакциям, ни по функционалу, ни по количеству абонентов одновременных вызовов. То есть любое тестирование платформы, любая компания абсолютно любого размера и требований может проводить в течение 45 дней. Удобно, классно, все можно сделать и помогать в принятии правильного решения. Ну и вот, наверное, самое важное в этом всем 3SX, это вот, пожалуй, единственное решение, среди всех которых я знаю, которое лицензируется по одновременным вызовам, а не по абонентам. Это очень классно и выгодно для компании, где много абонентов, много устройств, много клиентов, но при этом они мало звонят. Яркий пример – это отели. Очень много номеров, в каждом стоит по телефону или по 2, а то и по три, но при этом постоянно звонят крайне редко. И в этом случае для гостиницы любого размера получается крайне выгодно и интересно взять небольшую лицензию от 3CX. Ну, кстати, еще в телефонах Funvel, о которых мы тоже будем говорить, реализована функция SIP Hotspot. Это, об этом, я думаю, Григорий тоже расскажет подробно чуть позже. Это позволяет еще больше в этом отношении экономить. Ну и получается такое классное решение, когда стоят отличные, Телефоны в номерах, прекрасный АТС в основе телефонной сети, и все вместе прекрасно работает. По разным причинам отели – это такой показательный пример, где все прекрасно вместе интегрируется и работает, но, конечно, далеко не единственная сфера, где можно использовать наше ПО – по сути, любое место, где что-то должно звонить, там может быть АТС и аппараты от Funvel. Но тут как бы и специальные решения для отелей у нас есть, интеграция с отельными PMS-системами, вот такие вот дополнительные фишки и целая линейка отельных телефонов, поэтому, наверное, именно в качестве примеров мы сегодня еще не раз обратимся именно к этой сфере. Ну, здесь буквально тезисно пробегусь для партнеров, которые присутствуют, чтобы еще раз рассказать о том, что может дать 3CX. Ну, бесплатный, простой вход, действительно, в наше время это может быть важно, потому что, ну, у каких-то вендор поставщиков решений. Есть вообще платные условия того, чтобы стать дилером. Кто-то считает это нормальным. Но мы считаем, что все должно быть не так, и, конечно, это мы должны давать какие-то бонусы и помогать с вступлением в партнерскую программу, Они а с вас требуют денег, чтобы вы вообще стали нашим партнером. Учебный период с дополнительными бонусами, бонусами плюшками, возможностями для обучения длится полгода. За это время можно реализовать первый проект спокойно, и все наши партнеры прекрасно успевают, проблем не возникает. Конечно, можно рассчитывать на всевозможную помощь от нас, обучение материалы и так далее. Сертификация в 3CX понятна и простая. Буквально 30 вопросов да нет, и можно получить лейбл сертифицированного технических партнера. Мы стараемся избегать лишней бюрократии, поставки без задержек, ну и потому что это софт, и потому что мы стараемся здесь никак не ограничивать, не вставлять дополнительных палок в колеса. Ну и то, о чем я сегодня еще, наверное, скажу, опять же, если вы рассматриваете комплексные проекты 3CX плюс Funville, то это тоже и ускоряет процесс, увеличивает шанс успешно презентовать решение заказчику, потому что, ну, конечно, мы знаем какие-то дополнительные возможностях. У нас есть примеры реферальных проектов, где 3CX используется нашим оборудованием, так что не стесняйтесь предлагать все вместе. Ну вот, да, как раз плавно перешли к тому, на чем зарабатывают партнеры. Возможно, у кого-то еще пару слайдов назад возник этот вопрос, но как так вот вы говорите, что лицензии очень дешевые, а что мы тогда зарабатываем? Ну, во-первых, да, сразу много на тест 3CX заработать не получится, потому что она действительно как бы недорогая и как ни крути, даже если в процентном маржинальность партнера высокая, но просто общая стоимость продажи не так такая большая, но поскольку это годовые лицензии, то вы должны понимать, что будете из года в год работать с заказчиком и, соответственно, получать свою прибыль. Кроме того, наши партнеры сами решают экономическую модель свою взаимодействия с заказчиками. Кто-то предлагает их поддержку бесплатно, кто-то по тикетной системе, кто-то за деньги по подписке. Опять же, то есть тут дополнительных возможностей заработка на интеграциях, на каких-то сторонних продуктов, на CRM, PMS системах и так далее тоже их очень много. Ну, здесь в какой-то степени кто во что горазд и 3CX как основа сети позволяет дальше партнерам зарабатывать на чем угодно. Но и первоначально, конечно, еще раз повторюсь, не забывайте предлагать в проекты комплексные решения, например, ПО и оборудование от Funvel, потому что один раз продав Сотню, другую, третью аппаратов можно получить доход единоразовый, ну а потом, соответственно, из года в год на подписках также продолжать работать с клиентом, так что в конечном итоге, если все грамотно сделать и расписать, все получается крайне выгодно и для заказчика, ну и, конечно, для вас, для наших партнеров. Пара дополнительных моментов, что вендор предлагает партнерам. Ну, конечно, большинство из этого я уже сказал, но добавлю, что любой партнер получает бесплатные лицензии для использования в своем офисе и для демонстрации клиентам. И у нас есть, ну, реально десятки, может быть, даже уже сотни с лишним партнеров, которые просто непосредственно в своем офисе используют вот эти бесплатные ключи от 3CX и радуются, что, наверное, подтверждает, что если сами интеграторы используют решение в своей собственной работе, ну, значит, оно, значит оно хорошее. Упоминание на сайте 3CX дополнительные возможности. Это, конечно, все тоже работает. Ну и техническая поддержка от вендора также присутствует по телефону или по тикетной системе. Но, вот я переключил слайд, должен сказать, что и у нас, как у дистрибуторов, компания Appymatica, тоже есть техническая поддержка и по почте, и по телефону. Но у нас также можно получить комплексную и пресейл, и постсейл техническую поддержку комплексно по различным брендам, в том числе, если у вас проект 3SX, например, плюс Funvel, то не переживайте, всегда можно... Получить консультацию сразу по всему комплексу вопросов по проекту, такой дополнительный плюс. Ну и, конечно, мы помогаем защищать проекты и ценой, и технически, и документально, даем дополнительные скидки, проводим обучение, так что предлагаем вам работать с нами и вместе добиваться успеха. Ну и небольшой нюанс, важный для партнеров в России. С прошлого года программное обеспечение начало облагаться НДС 20%. Но у нас есть два юрлица. Одно работает с НДС, другое по упрощенке без НДС. Так что у нас есть возможность предлагать партнерам работают так, и так, кому удобно. Мы здесь стараемся максимально предлагать различные варианты, чтобы партнеры сами выбирали, как им лучше и как им проще. Ну вот, резюмируя все вышесказанное, я хотел так вот в несколько строк сказать, почему, еще раз сказать, почему классно, и выгодно реализовывать комплексные проекты Fanvil плюс 3CX через нас, как дистрибуторы. Во-первых, это двойная защита проектов и ваших инвестиций. Мы предлагаем дополнительные скидки, в случае, если задействованы два бренда, при том и, и по тому, и по-другому, можно их получить. Ну и, например, поскольку там, в том числе, даже лично я отвечаю за оба бренда сразу, понятно, что здесь договориться будет намного проще. Полная совместимость работы двух брендов, сейчас вы на следующих слайдах, я думаю, это увидите, убедитесь. Качественный пресейл от нас обеспечиваем и гарантируем, у нас есть описанные кейсы, которые, я думаю, вы сегодня тоже увидите. Ну и они в открытом доступе и на нашем сайте, и на сайте Funvill, и на сайте 3CX. Всегда можно найти Множество реферальных примеров из разных отраслей, где все вместе прекрасно работает. Можно рассчитывать на призы и подарки и от нас, и от одного, и от другого бренда. У нас есть партнеры, которые за интересные совместные кейсы на разном оборудовании в прошлом году собирали просто кипу подарков и денежных, и каких-то вещественных. И, и с одной, и с другой, и с третьей стороны, ну и в целом были, были довольны. Опять же, на тестирование проще взять оборудование, ну и ПО, условно говоря, в одном месте – ну, еще тут можно придумать много пунктов, но, но не буду, здесь, здесь, наверное, я немножко помолчу, передам уже слово Григорию. А если у вас есть какие-то вопросы, пишите просто в чат, с удовольствием почитаю и отвечу. Да, Илья, спасибо большое за классную презентацию 3CX. Сейчас мы продолжим об о железе, Говорим, поговорим об оборудовании Фанвил. Я хотел про 3CX задать вопрос, а что же произойдет, если мы не обновим лицензию, потому что сейчас бизнес в России, например, они переживают, что какие-то компании покинули российский рынок, и оборудование стучится и запрашивает лицензию, ее не получает, перестает работать. А что же у нас произойдет в 3CX, например, если мы не продлим лицензии или еще что-то случится? Можешь ли ты добавить об этом пару слов? Да, добавить, конечно, могу, но тут никаких ограничений стороны вендора на возможности продления нет. То есть любой заказчик все так же спокойно может обновить и продлить. Но если, например, у самого заказчика там нет бюджета, не получилось, что согласовать, но ну, бывают такие, которые просто забыли, в конце концов. По 3 X при неоплате скатывается на бесплатную версию 4 одновременных вызова, ну и многие заказчики в этот момент уже замечают, что что-то идет не так, когда, например, у них была лицензия там я не знаю, на 32 одновременных вызова, вдруг они понимают, что не могут никуда позвонить потому что сотрудников много в компании, ну, приходится быстро как-то в течение там, часов и минут эти вопросы решать. Ну, в общем, ответ, да, если... если Программное обеспечение 3CX не оплачивает, то оно просто автоматически скатывается до, до бесплатной версии на 4 одновременных вызова. И эта версия, она безлимитна, она всегда работает на 4 да. одновременных вызова, то есть она... Да, да. Многие, многие компании порядка 10 тысяч инсталляций в России только используют, в принципе, бесплатную версию 3CX. Минимальный функционал 4 одновременных вызова, но прекрасно работает, ничего не просят и, и звонит. Так что такая, такой вариант тоже, конечно, есть. Да удобно. Так вот, компания Fanville. Мы условно разделяем нашу линейку там, на 4 части, на 4 там, сегмента подразделения. Вы, конечно же, знаете производителя Fanville, как э, то, что мы делаем телефоны больше 20 лет. Сейчас мы, кстати, готовим такой большой видеоролик с поздравлениями от наших партнеров, с нашим небольшим юбилеем. Я думаю, скоро вы этот ролик, видеоролик увидите. Мне немножко жаль наших партнеров в том плане, что в Fanville сейчас очень много IP-телефонов и моделей 19 и 2, 2020 года мы до сих пор продолжаем выпускать, мы у нас не снято с производства. Ни, никакие там телефоны X1S, X3S, это наши, конечно, хиты по продажам, но сейчас общемировая проблема нехватки компонентов, какие-то проблемы в поставках материалов, экранчиков, поэтому даже вот в таком ручном управлении мы бывает перекидываем компоненты с одной модели на другую. Вот представили в прошлом году серию Light и Pro, но... Да, больше 30 различных телефонов сейчас представляет фанвил, но в зависимости от вашей должности, от знаю, размеров вашего бизнеса, я думаю, и руководитель, и какой-то секретарь может обязательно подобрать именно ту модель телефона фанвил, которая будет ему максимально удобна. Отдельный класс устройств – это видеотелефоны. У нас сейчас три модели, которые поддерживают передачу видеоизображения. То есть многие телефоны могут принимать картинку, но вот отправлять могут только наши модели с операционной системы на Android. Мы представили в USB-внешнюю камеру CM60 она называется, и она работает с тремя телефонами: один телефон x 7 a это с горизонтальным расположением экрана, и новый телефон a 32 i В нем 10-дюймовый экран уже ну, сильно больше, и тоже, считайте, вы получаете Full HD изображение. И еще мы представили телефон H7, в нем вертикальное расположение экрана то есть, как некий смартфон, но тоже экран достаточно большой, поэтому этот телефон может использоваться не только в отелях. И, там, его можно. Кастомизировать под какие-то другие запросы. У нас также есть телефонная линейка, Илья о ней говорил. Мы эти телефоны первоначально создавали для такого именитого бренда на букву А, телефонного бренда, который я не буду называть, он сейчас ушел из России. Но эти телефоны, они с другим пластиком, это IPS-экраны с широкими углами обзора и вообще этот телефон, он сильно отличается от всех тех телефонов, которые делает Funwheel. в массовом сегменте. Я думаю, если вы их щупали, трогали, они вам тоже как бы нравятся. Я подробнее об этом расскажу. Ну и, конечно же, наше устройство сиптомофонии это различные вызывные панели. Это... Домофоны с полноценной клавиатурой. Мы здесь тоже эту рунейку развиваем и думаем, что именно за этим будущее. Приблизимся к теме нашего вебинара. Это именно совместимость с системой унифицированных коммуникаций 3CX. Мы нашу интеграцию делаем, наверное, больше уже пяти лет. Именно телефоны Funwheel являются рекомендованными производителями 3CX. Все наши модели 18, 19, 20 годов они уже успешно работают, но Funwheel у нас очень часто, на мой взгляд, представляет новинки. Мы... Может быть, в конце того года представили новую серию пластиковых домофонов серии S, i10s, модернизировали наш хит, небольшой видео интерком i16, i16s. Вот сейчас представили новую линейку i60 домофоны, серии IP-телефонов. И вот на этом слайде вы, в принципе, можете увидеть по новинкам. И адаптация у нас завершена. Мы совместно разработчики Fanville, разработчики 3CX уже откатали работоспособность на бета-версиях. 3CX выпускает у нас тоже ежеквартальные апдейты, и сейчас в следующем апдейте, который ожидается в конце мая, апдейт 4, вы получите поддержку от актуальных устройств Fanville. У нас, к сожалению, возникли некоторые проблемы с совместимостью Android-телефонов, но тоже мы ведем работы в этом направлении, поэтому ну, ожидаем в 2022 году, что поддержка Android-телефонов и наших SIP-мониторов, панелей ip 50 она тоже завершится, и эти устройства будут успешно провижениться. Так в чем же заключается преимущество работы Именно 3CX и Фанвил, как вы знаете, много вендоров, которые делают провижение для телефонов. Фанвил, все-таки фанвил это достаточно известный мировой бренд. Компания Xorcom, компания E-Star, может быть, компания OpenVox. То есть, они все делают провижениенг, но это провижение немножко другого уровня, немножко Стандарт, я сейчас постараюсь описать, как это происходит. В 3CX это тоже реализовано, и это, конечно, работает у многих работает у 3CX, когда телефон у нас находится в одном сегменте сети, в одном Вилане, то при подключении этого телефона в сеть он делает широковещательный запрос: кто мне даст конфигурационный файл, и система 3CX говорит, что да, я тебя вижу. Пожалуйста, зарегистрируйся на мне. Вы заходите в интерфейс 3CX и просто присваиваете какой-то ваш добавочный номер прошивкой конфигурационный файл отправляется на этот телефон и это все работает но как вы знаете у фанвил есть еще и свои системы провизинга вот, облачные системы fdms и система предпровизинга которая называется fdps система fdps она не содержит в себе каких-то файлов конфигурации она предназначена только для того чтобы любому оборудованию фанвил при загрузке будь то интерком или телефон предоставить ссылку на свой сервер конфигурации и вот, вот именно вот эта плотная интеграция, она существует только у 3CX и, и написана да, с помощью, ну, с коллаборацией наших разработчиков, то есть это вы предо можете предоставить новый удобный сервис для ваших конечных пользователей, вам присылает какой-нибудь всего лишь MAC-адрес, WhatsApp, мессенджер, вы сами его вбиваете в ваши станции 3CX, система 3CX генирует этот линк, отправляет его автоматически на наши сервера FDPS, и где бы этот телефон запущен них не ни находился, Пусть даже в другой стране, там, хоть Зимбабве. И этот телефон при загрузке обратится на этот сервер и успешно загрузится с вашим сервисом от 3 cx Причем вы не будете переживать о безопасности, потому что это все идет по безопасному протоколу шифрованному на HTTPS. И что самое главное, связь вот с этим сервис, с сервисом от Fanville, FDPS, она нужна только единожды. То есть ваш телефон, он пустой, он только куплен, вы его достаете из коробки, втыкаете сеть, он отправляет запрос на внешний сервер. И получает уже ваш, вашу ссылку, она может быть локальная ссылка на ваш сервер 3CX и больше обращаться телефону к этому внешнему сервису будет не нужно. И вот я сейчас еще пройдусь по нашей, нашей линейке актуальной IP-телефонов. Модели серии V я представил в начале 2022 года и сейчас эти модели у меня уже есть в наличии в моем городе, в городе Тупне, Московской области. Поэтому если у вас есть интерес, вы можете ко мне написать в мессенджер. Запросите у меня эти телефоны. Если у вас есть какой-то проект, то мне рассказать. Я вам с удовольствием предоставлю эти телефоны для тестирования. У нас есть четыре модельки. V67 – это Android-телефон. И вообще это V-серия, мы ее называем премиальным сегментом. Это вот весь наш опыт, все то, что мы вкладывали в телефоны, мы сейчас воплотили вот в этой V-серии. Это телефоны с классными экранами. Это, видите, совсем свежий дизайн. Это антибактериальное покрытие. Экран регулируется. Еще и встроенная видеокамера – то есть это, по сути, еще является видеотелефоном. Ну и также в этом классе еще есть телефоны V65, V64, V62. Они тоже замечательные, тоже успешно работают с 3CX. Вот будут работать в апдейте 4, который выйдет у нас в конце мая. Также у нас есть серия X. Это некие уникальные телефоны. Вот. Вы знаете нашу политику, что мы не делаем панели расширения. Вот у нас есть телефон X210, в который панель расширения как бы уже встроена. И вы можете там сотню контактов, сотню DSS, динамических клавиш, как, преднастроить. Ну, на наш взгляд, это может быть более удобно и, главное, дешевле, чем вы покупаете 5 различных панелей и так друг за дружком устанавливаю ставите на стол. Вот такая панель расширения, на наш взгляд, более экономически эффективна и может быть даже удобно со временем. Еще у нас в, эту, в серию X входят уникальные телефоны, например, телефон для колл-центра, телефон, в котором нет трубки. В нем есть несколько гнезд для подключения гарнитур разных вариантов, и даже вы можете сидеть за одним столом, то есть ваш оператор, ваш супервайзер, и вы можете подключить обе эти гарнитуры одновременно к, к телефону и там, помогать оператору, обучать его, что-то подсказывать, например, вот такой функционал. Он часто реализовывается программно каких-то центров но чтобы аппаратно, это вот только оборудование фанвил. Еще у нас педаль, например, есть, которую можете там отбивать или принимать вызовы, тем самым ваши руки будут свободны, чтобы вы могли заполнять информацию в вашей ERP-системе. Средний ценовой сегмент – это телефоны XU, все телефоны с гигабитными портами, у нас есть тоже здесь несколько экранов, это не, не, они не такие большие, как в телефоне X210, но тем не менее от вашего бюджета, от ваших потребностей вы тоже можете в этой линейке подобрать себе удобный вариант. Буквально на прошлой неделе мы сделали анонс среди дистрибьюторов наших и, может быть, дистрибьюторы уже успели сообщить по своим каналам. Мы сейчас производим замену линейки и она, она сохранит название, то есть все эти телефоны X4U, X5U, X6U, они будут также называться. Мы не будем делать какие-то новые нотификации, декларации на эти устройства, но мы меняем внутренние компоненты этого телефона. Чипсеты, которые у нас ранее использовались, они более недоступны. И вот со смены чипсета у нас немножко меняется функционал, ну, в частности добавляются какие-то кодеки, мало распространенные, и аудиоконференция у нас возрастает с 3 до шести участников. Но внешний вид телефона и функционал, там даташиты, они практически не изменяются. Поэтому меняется только ревизия телефона. Раньше он назывался ревизия А, если вы могли заметить на коробке Свонвилл там в углу об этом писалось. Теперь у нас на телефонах будет написано ревизия П. Гостиничная наша серия, много тоже телефонов и белый и черный цвет Белых телефонов у нас на рынке не так много. Получили распространение телефоны с беспроводным модулем. Если гостиница в каком-то, это старый фон, в котором там есть только аналоговая связь, нет возможности протянуть новые коммуникации там или ставить какие-то кабель-каналы, строить. Гостиница это немного квартирный дом, где там знаете у нас много квартир, в каждой по роутеру диапазон 2,4 сильно там забит. И для телефонии это может быть не так, конечно, и хорошо. Но в гостинице в этом плане посвободнее, поэтому беспроводной модуль только на 2,4 гигагерца это более дальнобольный вариант, чем на 5 гигагерц, поэтому да, мы рекомендуем в наших отелях при некоторых возможностях, если у вас да, нет сетевого кабеля, заведенного в номер, то, то вы можете использовать вот такие беспроводные отели. Трубка H2U тоже ну, не была для нас неожиданностью, но мы на этой тоже располагали, она получила распространение не только как отельный телефон, влагозащищенный, который мы планировали, что будет устанавливаться в каких-то влажных помещениях это вполне оказалось рабочее решение в качестве ответной части в многоквартирных домах у нас есть уже закрытые проекты, что данная SIP-трубка используется в качестве замены каким-то старым цифровым аналоговым трубкам, там, визит, цифралы и других там домофонов. Все-таки мы движемся потихонечку к SIP-коммуникациям, поэтому вот эти два варианта, черный и белый цвет, они сейчас даже за одну цену, насколько я знаю, практически везде продаются, используются, и у них еще есть одна DSS-клавиша, которую вы можете настроить, там на открытие реле, там домофона которого, ну вот такой вариант для проектов вы тоже, тоже имеете в виду, он успешно провизнится с 3CX. Новинка, о которой ранее не рассказывал, это FXS-шлюз. На данный момент он доступен только с одним FXS-портом. В будущем у нас появится устройство GA11, почему-то такое название выбрали, но оно будет на два FXS-порта. Мы начали процесс нотификации и декларации, в, в таможен, странах Таможенного союза. Я думаю, ближайшие пару месяцев мы это завершим, хотя сейчас у нас нашего правительства, правительства России есть какие-то данные, что, может быть, нотификации будут быть, могут быть отменены, отменены на какой-то класс устройств. Может быть, нотификации будут необходимы, не, не, не нужны, а декларация мы сможем быстренько произвести. FXS Deport, компактное устройство, партнерская цена в районе 30 долларов у нас ожидает. И розничные цены, то есть для -то расчетов проектов порядка 40 долларов, Ну, Fanville всегда был чуть ниже рынка, я думаю, здесь так также у нас ценовая политика сохранится, Там примерно на 5-10% дешевле, чем у конкурентов, Вот вы можете такое оборудование закладывать, оно уже доступно в на наших китайских складах. Линейка SIP интеркомов, она не сильно видоизменилась, скорее будет более интересно рассказать про наши видеодомофоны, про линейку i60, мы в этом году представили 4 Модели. Это полноценный домофон с клавиатурой, который может поддерживать несколько тысяч записей, паролей, кодов, RFID-карточек. Есть несколько сухих контактов. Может быть, на себя подключать несколько там датчиков движения, включать лампу, открывать замок. Есть вариант А63. Это некий такой европейский вариант, когда при входе там, в подъезд пишется там, должность человека или там, имя, фамилия живущего в, этом, в этой квартире. Либо, может, в коттеджных поселках использоваться, если мы в какой-то район, как, какую-то улицу заезжаем, то вот можем вызвать на стойке охранника вот именно конкретный дом. И в Интеркома 6162 61 62 тоже очень классную цену, на мой взгляд, имеет. А эта цена у нас снизилась по сравнению с предыдущими сериями домофонов Fanville. i61 имеет одну кнопку, она сенсорная, спрятана за стекло. Модель i62 имеет в себе физический, то есть физическую клавишу для тех, кто привык там, так Сильно чувствовать там, нажатие. Вот можете предлагать вариант i62. Все домофоны поддерживают RFID-карточки стандарта iFire, которые не поддерживают шифрование. По NFC, по идентификации лиц пока речи не идет. Как вы знаете, Фанвил еще позиционирует себя как IT-производитель но ну, с недавнего времени. У нас ожидается интеграция с умным домом китайской компании Туя. Новая SIP-монитор у нас появится в 2022 году. Будет называться IP 55 a и i 57 a Какие-то из этих модификаций будут иметь передатчик ZigBee, то есть вы сможете подключать устройство умного дома вот на вот такие вот SIP-мониторы. Как я уже говорил, с 3CX у нас не работают сейчас текущие внутренние панели, не работают в том плане, в плане provisioning, но, конечно, вы их можете настроить как ручным образом, как на SIP-аккаунт, и они успешно будут звонить. По интеграции 55 и 57 пока ничего не готов сказать, потому что эти устройства еще не будут. Были никак представлены, нету демо-образцов, дата шатов тоже нет, но, наверное, может быть, в следующем вебинаре, в следующем квартале можно будет уделить этому особое внимание. Отдельный пласт устройств, консольные, диспетчерские телефоны. Их по-разному называют. Телефон x210i у нас уже больше четырех лет выпускается. Наверняка многие из вас его щупали и видели. Это такой телефон с вынесенным микрофоном на гибкой ножке. И представили мы телефон A32i. Это Android-телефон с 10-дюймовым экраном. И мы написали на него не только лаунчер, не только, ну, то есть, софт, который загружается там поверх стандартного андроида. Но если, вот софт для старта оповещения. Вы можете разделить ваше здание там, на несколько зон, вы можете записать mp3 файлы непосредственно в память телефона, в нем есть USB-порт, вы можете ставить флешку с, с какими-то мелодиями и вы можете, как мышкой управляете рабочим столом компьютером, точно так же пальцем вы можете начинать какие трансляции, вмешиваться, объединять пользователей в конференцию. То есть такой действительно полноценный диспетчерский пункт, который может использоваться в охране, в видеонаблюдения. Телефон умеет декодировать H264, то есть получать информацию с IP-камер любых как бы брендов. Мы делаем SIP оборудование, SIP у нас совместимо с многими устройствами, ну и, конечно, RTSP протокол тоже это открытая часть и может быть просматриваться вот с помощью таких вот Android IP-телефонов. Часто в наших торговых центрах, магазинах уже развернуты какие-то аналоговые системы оповещения, раз уж мы массовое вещания, то вот вам могут понадобиться такие устройства, которые являются трансфером, передатчиком между миром аналога и миром SIP. Вот сейчас у нас актуальные эти две модели PA3 и PA2S. В них заложен чуть-чуть разный функционал, но помимо того, что они могут связать, если у вас есть 3CX, и вы, у вас есть SIP-аккаунт, то есть это чисто SIP-ATS, но при этом есть аналоговая развернутая система вещания в магазине, вот такое устройство придется как раз к месту. то есть у вас приходит вызов на SIP-аккаунт, и потом уже уходит на какой-то аналоговый усилитель, либо на аналоговые динамики, вплоть до 30 Вт. И на вот каждое такое устройство это достаточно громко. В PA2S у нас есть реле. То есть вы можете еще включать лампочки, открывать замки с помощью этого устройства. В PA3 у нас реле нет, но зато есть USB-порт, в который вы можете ставить 4G модем, настроить какой-то VPN-туннель для вашей корпоративной сети, удаленно достукиваться до этого устройства, опять же вести вещание. В ней также есть микро SD порт вы можете туда вставить карточку с вашими p 3 мелодиями чтобы там в фоне у вас играла музыка и вы делали на него SIP-вызов. Все это настраивается в рамках там приоритетов музыка останавливается, слышна ваша речь, там нужно покинуть здание и, и так далее, и так далее. Вот, в общем, вот такой класс устройств тоже может быть полезен. Можете собрать свой собственный IP-телефон или даже какой-то видеотелефон, если подключите, опять же, внешнюю камеру с помощью RTSP-протокола. Funwheel производитель у нас SIP-устройств. но ну, вот, ковидное время принесло нам тоже какие-то обновления. Мы посчитали нужным, что можно выпустить такие вот терминалы. Сейчас могу вам рассказать только вот о новинке a 17 a она также будет еще с буковкой T появится, она может считывать температуру человека и отображать, то есть какой-то триггер на экране отображать, что если она там выше 37 градусов, делать какое-то оповещение. Очень интересно, как из обычного телефона, то есть компания Fanville имеет стаж да, больше 20 лет, которая делает IP-телефон, и затем у нас появились вызовные панели там и домофоны, и вот ты увеличиваешь экран, появились ответные части серии ip 50 и вот теперь мы вами смотрим в сторону еще больших экранов, 12 дюймовых которые тоже наверняка будут иметь реле смогут открывать какой-то барьер какой-то делать допуск открывать там шлагбаум компания Zikiteco она известна подобного рода решениями ну вот и fanvil теперь смотрит в эту сторону и в 2022 году вот мы скоро представим вот такую следующую новинку на данном слайде типовое применение то есть мы считаем что у нас теперь есть готовое решение для различных комнат не только для гостиниц но и и для больниц, для каких-то ш... для школ, институтов, просто для бизнеса. Телефоны. Больше 30 различных телефонов. Телефоны с большими экранами, без экранов вообще. Ну вот. И все это классная работа системы 3CX. Пару слов скажу о истории, которые известны мне. Это вот как раз-таки с помощью дистрибьютора Epimatico делали интеграцию в отеле в Анапе. Тогда еще не было белых телефонов, были установлены только черными. И была установлена станция 3CX. Из нового в том что у нас в 2021 году насколько я помню была инсталляция и модернизация точнее в отеле Владивостока их на самом деле было даже несколько отелей во Владивостоке модернизировано. Вероятно, там какой-то работает очень сильный интегратор по 3CX. Ну, может быть, я здесь Илье дам слово, он от себя еще добавит, как это происходило, или может поделиться еще какими-то историями. Так что, Илья, присоединяйся к нам. Да, действительно, но ну, отели – это такой, я, как уже говорил, показательный пример, где легко и просто ложатся вместе решения у 3CX и Fanville, и как-то с ними традиционно проще договориться о создании кейса «Успешная история», о предоставлении фотографий. Ну, почему-то в этой стороне все удачно складывается, и у нас есть еще порядка 50 примеров различных отельных проектов, где есть или Fanville, или 3CX, и, ну, наверное, примерно половина из этих 50, где есть и то, и другое. И также у нас на сайте, да, в Владивостоке еще новый отель, еще один как-то назывался, в Краснодарском крае, конечно же, много, в Санкт-Петербурге, в Москве, естественно, на горных курортах, ну, по всей России странам СНГ, в Беларуси тоже несколько примеров, в Казахстане, так что этим будем. Делиться, конечно, можем, но, естественно, не только отельной сферой ограничивается применение 3CX и Funvel. Я вот предлагал на вопросы в чате поотвечать, может быть, сейчас этим займемся. Пару минут, а потом закончим, мне кажется. Да, может... Давай посмотрим вопросы в чате. Также получится. помню, что обещали рассказать немножко про функцию sip У я вылетело да из головы в гостинице. Как это может применяться? Как вы знаете, 3CX лицензируется по количеству одновременных разговоров, но по количеству одновременных СИП разговоров, вот, но в номерах у нас может установлено быть и два телефона, или даже три в каких-то случаях там на балконе, в ванной комнате, в основной комнате, вы можете настроить на вот этом телефоне опцию сип hotspot и другие телефоны они будут находиться в одном же сегменте сети но они будут получать вызов через мультикаст и в станции 3cx она будет видеть именно один сип вызов но на самом деле три телефона у вас будут звонить это будет работать как при входящих так происходящих вызов то есть вы делаете вызов и станция видит только один сип вызов вот так это работает а теперь да давайте посмотрим вопросы да подскажите как можно взять на тестирование трубку h 2 ну можно взять у нас проще всего это написать на тест с бака. Epimatic.ru, я сейчас в чате тоже отвечу, и взять на тестирование. То есть, в принципе, никаких проблем нет. У нас достаточно большой демофонд, и мы без проблем, конечно, с партнерами делимся. Тут сложностей нет. Ну вот ответил Александру уже в чате на вопрос, ну, уже минут 20 назад ответил, как продавать на рынке, где полно бесплатного астериска. Ну, на самом деле, не такое, что на бесплатный. Тут надо считать. У нас есть много материалов на эту тему, где конкретно считаем рубли и доллары, и сравниваем, что сколько по факту стоит, именно стоимость владения. Проводили буквально пару недель назад вебинар отдельный, как раз на эту тему это действительно другой разговор можно посмотреть запись ну или обращайтесь там мне на почту делюсь тоже всеми ссылками ну наверное просто это немножко за рамками сегодняшней темы Григорий, достаточно да, просто вопрос от владислава ким работает ли ipsec vpn на телефонах fanvil и планирует ли fanvil выпуск VKS решений и атс насколько я знаю vpn у нас поддерживается только open vpn и l 2 tp просто ipsec у нас невозможно настроить а выпуск ВКС решений. Мы сейчас да, делаем анализ, я думаю, в 2022 году у нас никаких новинок в этом плане не предвидится, Из ближайшего вот мы ожидаем терминалы, которые я показывал на слайде, и еще... А, Wi-Fi трубки у нас ожидаются. Они будут в следующем квартале уже демо образцы. К сожалению, DECT тоже пока отложен еще, наверное, на один год. Здесь новинок никаких не произойдет. АТС в планах фанвил себе тоже не ставит, поэтому будем проводить подобные вебинары с разными вендорами. Решение 3CX замечательно работает. Сегодня я вам рекомендую использовать именно его. Так, 3CX платформа поддерживает интеграцию с лудапочтой и мессенджерами. Да, поддержка широкой и того, и другого, и третьего различных сервисов. Конкретно про мессенджеры официально поддерживается Facebook, Messenger и WhatsApp, отчасти запрещенные на территории Российской Федерации. Телеграм официально, насколько я знаю, нет, до конца года обещали, но наши партнеры с помощью инструмента Callflow Designer от 3CX, ну, по сути, программирование на C-Sharp, делают самые разные интеграции, в том числе и с какими-то Telegram-чатами, ботами. В принципе, тут проблем нет, и заказчикам тоже можно предлагать. Если что, мы можем свести с партнерами, которыми этим занимаются, все без проблем расскажут. Демо предоставляем не мы. А система работает так. Любой партнер, зарегистрирующийся в 3CX в своем личном кабинете, может в любой момент сгенерировать лицензию для заказчика на 45 дней. Без каких бы то ни было ограничений. Ну, разве что на, на как бы на одну почту, на один домен заказчика, нельзя сделать несколько тестовых лицензий, нельзя ее продлять до бесконечности. Но каждому новому клиенту там без проблем можно делать любую лицензию на 45 дней. Это делает сам партнер. Ключи тестовые мы сами не предоставляем, у нас нет технической возможности. Так, Денис спрашивает: можно ли развернуть домофонию фанвил на базе 3CX? Ну, домофония фанвил это, наверное, комплексное сочетание ответных частей и там домофонов и домофонов предыдущих лет, они поддерживаются и в старых релизах 3CX, и вот сейчас я рассказывал, в апдейте 4 мы добавим поддержку уже актуальных моделей там домофонов серии 60, поэтому домофония, фанвил с 3CX это тоже классное сочетание, потому что в доме многоквартирном, доме, например, очень много квартир, это сотни квартир, при этом одновременных разговоров может быть всего пара. Один разговор у вас непосредственно, который гость приходит у вас в общем подъезде, ну и если кому-то из владельцев еще понадобилось связаться с, с, с, с управляющим там со своим там ТСЖ, вот это может быть еще будет один одновременный разговор, как бы но в целом, приобретая даже недорогую лицензию там на 4 одновременных разговоров в многоквартирном доме то есть на один подъезд вы легко можете использовать лицензию 3CX, это все легко запровиженец. А еще и насколько я помню, можно на Raspberry Pi установить станцию 3CX, не только использовать x86 сервер, поэтому Илья, я, я прав? Можно же на Raspberry Pi развертывать 3 X? Да. Ну, все вот, так. можно. Поэтому сервер, конечно же, нужен для наших домофонов Fonvil и Raspberry Pi поставили и, и забыли, что это все работает и звонит и записи у вас будут складываться еще на какой-то внешний накопитель, если это нужно. Да. Так что ответ можно и нужно. <laughs> Обращайтесь. Так, ну все, вроде мы на все вопросы ответили. Благодарю Илью за, за помощь в организации этого вебинара. Спасибо всем слушателям. Нас было сегодня очень много. Я сам не ожидал, что столько людей соберется. Запись будет отправлена. Спасибо всем. Контакты на слайде. Если что-то есть, пишите. Спасибо всем участникам. Спасибо, Григорий. Всем, всем хорошего дня. Всем пока-пока.